Всем привет, меня зовут Анастасия и это видео специально для проекта «Валим из офиса». В последнее время очень быстрыми шагами развивается интернет-шоппинг, потому что становится выгодно покупать в интернет-магазинах, это удобно, не нужно никуда выходить, это зачастую более выгодно, чем в офлайне и это позволяет нам купить то, чего нету в нашем городе, например, даже в нашей стране. Если шопинг в интернет-магазинах за рубежом сейчас может быть не очень выгоден, то как минимум стоит обратить внимание на российские интернет-магазины. И сегодня я покажу вам сервис, с помощью которого вы очень выгодно можете отовариваться в российских и не только российских интернет-магазинах. Чтобы перейти на этот сервис, Пройдите по ссылке под этим видео. Вы попадаете вот на такую страничку. Для начала вам нужно будет заполнить вот здесь вот имя, свой e-mail и нажать кнопку «Зарегистрироваться». В таком случае вам на почту придет письмо, по ссылке из которого нужно перейти, и там вы сразу попадете в личный кабинет. Я уже зарегистрирована, поэтому войду по своим личным данным. Попадаю в личный кабинет. Точно такую же страничку вы увидите, когда зарегистрируетесь. И нажимаю «Перейти к покупкам». И здесь мне открывается огромный список, больше чем из 200 интернет-магазинов. Здесь есть интернет-магазины, есть различные услуги, есть туризм и путешествия. Интернет-магазины совершенно со всем, что может быть необходимо. Одежда, обувь, аксессуары, техника, электроника, косметика, игрушки, детские товары, подарки, абсолютно все, что угодно. Чем вам интересен этот сервис? Тем, что вы на этом сервисе получаете кэшбэк. То есть возврат части покупки этот возврат вы можете получить на карту на различные виртуальные кошельки на сервисе как раз сейчас прорабатывается эта история будет очень много способов вывода денег вот например магазин ламода С заказа вы через 45 дней больше 7 процентов получаете возврат Например, магазин Ладуаль. С любой покупки вы получаете 100 с лишним рублей кэшбэком через месяц. Более того, это сетевой, сетевой ресурс. За привлечение друзей вы получаете процент от того, что купили ваши друзья. Очень интересный ресурс, не российский интернет-магазин, а Алиэкспресс. Переходим по ссылке. И попадаем на сайт этого магазина. Если вы заходите в этот магазин через сайт Atlantis Market, то автоматом вы делаете покупку с кэшбэком. Что здесь есть? Здесь есть абсолютно все: одежда, аксессуары, электроника, автотовары, сумки, обувь, товары для дома и сада, спорт развлечения. Здесь они по совершенно смешным ценам некоторые вещи. То есть вы такой не найдете ни в офлайне, ни в российских интернет-магазинах. Никогда. Более того, с этих смешных цен вы еще и получите кэшбэк. Давайте для примера посмотрим что-нибудь для детей. Например, обувь для детей. На этом сайте вы можете найти аналоги, например, кроссов по 184 рубля или просто какие-то очень симпатичные ботинки за 500 рублей. Причем за качество поставщиков AliExpress ручается. То есть с плохими поставщиками AliExpress просто разрывает контракты. Более того, AliExpress гарантирует доставку в течение 60 дней. Если вы в течение этого срока посылку не получаете, то вы получаете ее просто бесплатно. И также... Алиэкспресс очень беспокоится за качество товаров, поэтому если у вас какие-то будут проблемы с качеством, вы просто напрямую пишите поставщику и вам поставщик этот товар заменит. На этом все. Это было видео в интернет-магазинах и интернет-шоппинге специально для проекта «Валим из офиса». Пока-пока.